Здравствуйте, мы находимся в салоне Альтера, очень хорошее обслуживание, хороший выбор машин, ну и что еще можно добавить, то есть прекрасный салон, скажем так, больше думаю добавить, добавить больше нечего, вот. спасибо.